Часто ли вы замечаете, что ваши отношения складываются не лучшим образом? Возможно, неправильный партнер продолжает тяготеть к вам, или может быть вы упускаете возможность увидеть, когда правильный партнер находится прямо перед вами. Возможно, вы подозреваете, что ваш партнер страдает от токсичной привязанности. Токсичная привязанность характеризуется таким поведением, как ревность, манипулирование, доминирование, эгоизм и отчаяние. Какова бы ни была причина ваших проблем в отношениях, лучше всего знать признаки токсичных отношений и их закономерности. Итак, чтобы помочь вам определить ваши отношения как токсичные, вот шесть моделей отношений, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, быть слишком зависимым. Важно развивать здоровые отношения, но это не должно быть единственным фокусом в вашей жизни. Мы все должны заботиться о нашем партнере, но это может быть нездорово, если ваш партнер всегда нуждается в том, чтобы вы были рядом. Вам и вашему партнеру должно быть комфортно время от времени выходить на улицу друг без друга. Если вы всегда проверяете планы своего партнера, чтобы узнать, где они, вам следует уделить время, чтобы понять, не слишком ли вы зависимы от другого. Важно уважать друг друга, когда вашему партнеру нужно немного побыть наедине. Во-вторых, быть слишком независимым. Точно так же, как кто-то может быть слишком зависимым, кто-то также может быть слишком независимым. Ваш партнер часто бывает отчужденным и отстраненным рядом с вами. Неужели они почти не проводят с тобой времени? И когда они это делают, они всегда выбирают, где поесть или куда пойти на свидание. А как насчет важных решений в ваших отношениях? Кто ими руководит и принимает их? Это ключевой момент, когда вы оба имеете право голоса в том, в каком направлении идут ваши отношения. Ваша основная ценность должна быть схожей, если не одинаковой. И ваш выбор как пары должен быть командным усилием и решением. Если ваш партнер всегда настаивает на том, чтобы все было по-своему или ведет себя так, как будто у него есть власть над вами, вы можете оказаться в токсичных отношениях. Номер три. Манипуляция. Играет ли ваш партнер с вашими эмоциями, чтобы получить то, что он хочет? Они могут использовать такую форму манипуляции, как эмоциональное принуждение. Эмоциональное принуждение – это когда кто-то использует такие эмоции, как вина, горе, гнев или счастье, чтобы получить от вас то, что он хочет. Они делают это без оглядки на чувства других, только на свои собственные. Кто-то может манипулировать вами с помощью ряда, казалось бы, небольших шагов, пока вы вскоре не приспособитесь к ним. Рано или поздно шаги будут намного больше, но вы привыкнете к ним, благодаря постепенному подходу, который, возможно, использовал ваш партнер. Если вы думаете, что ваш партнер манипулирует вами, лучше всего выйти из отношений и обратиться за помощью и утешением к своей семье или друзьям, есть люди, которые, к сожалению, страдают от этих токсичных отношений, но можно из них выйти, исцелиться и перейти к здоровым отношениям. Номер 4. Слияние личностей. Вы заметили, что отказываетесь от своих личных увлечений, чтобы вместо этого заниматься только тем, что вам обоим нравится. Вы обнаружили, что теряете своих личных друзей из-за того, что предпочитаете общаться только с теми друзьями, с которыми вы и ваш партнер дружите как пара. Вы даже можете обнаружить, что ваша индивидуальность ускользает. У вас и вашего партнера могут возникать новые идентичности, и эта схема может быть очень токсичной. Важно, чтобы наша индивидуальная идентичность вне нашего романтического партнера все еще процветала. Вы не должны пытаться изменить свою личность или себя до такой степени, что вы больше не являетесь собой. Вы оба можете существовать вне статуса пары. Важно помнить, что независимо от того, насколько мы похожи на кого-то, мы всегда будем думать, вести себя и действовать уникально для самих себя. Каждый из нас уникален и не должен пытаться изменить то, что делает нас самими собой. Номер пять. Эгоизм и предъявление требований. Ваш партнер ведет себя эгоистично и предъявляет вам требования? Может быть в последнее время вам кажется, что они утверждают свою власть над вами? Никто не должен обладать всей полнотой власти в отношениях. И хороший партнер заботится о потребностях другого, так же, как и о своих собственных. Возможно, ваш партнер часто игнорирует ваши желания и думает только о своих собственных. Возможно, вам нравится время от времени ходить на романтические свидания, но вы замечаете, что ваш партнер всегда закрывает любую форму романтики, которая вам нравится. Вместо этого они хотят только того, что нравится им. Может быть все наоборот, и ваш партнер всегда требует, чтобы вы дарили ему подарки или оказывали ему услуги, но он никогда не думает сделать то же самое для вас. Важно распознать это, прежде чем вы потеряете чувство собственного «я». В море много рыбы. Возможно, вы встретите кого-нибудь, кто не так эгоистичен. И номер шесть. Путать любовь с эмоциональным голодом. Вы влюблены или просто эмоционально голодны? Мы можем думать, что влюблены в кого-то, но возможно, вместо этого мы страдаем от эмоционального голода. Эмоциональный голод может быть вызван лишениями в детстве, и те, кто страдает от него, обычно стремится заполнить пустоту в себе. Если вы начали свои отношения с отчаяния и думали только о внимании и привязанности, лучше всего оценить, не ошибочно ли принимать это желание за настоящую любовь. Помните, что лучше всего формировать сильную личность вне ваших отношений. Вы – ваша собственная индивидуальность. Важно, чтобы вы оба не полностью зависели друг от друга во всем. И чтобы вы не были настолько независимы друг от друга, чтобы вообще не думать о потребностях своего партнера. Поэтому, если вы признаете, что ваши отношения несбалансированы и токсичны, вероятно, в ваших интересах положить им конец. Найдите любовь, которая играет на равных условиях. Возможно, вам даже придется поработать над своими отношениями с самим собой, прежде чем переходить к новым. Но просто знайте, что можно найти любовь, которая справедлива и верна, когда каждый из вас остается самим собой в отношениях. Итак, испытывали ли вы какие-либо из этих токсичных моделей отношений? Если да, то как вы объясните своему партнеру, что что-то должно измениться? Или как вы отпустите их? Не стесняйтесь делиться в комментариях, мы всегда здесь, чтобы поддержать вас. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с кем-то, кто, по вашему мнению, страдает от токсичных отношений. Подпишитесь на наш канал и нажмите значок колокольчика для получения большего количества контента, подобного этому. Как всегда, спасибо, что посмотрели, и мы скоро увидимся снова.